И всех приветствую на моем канале. Я Ивана Мизмат. И сегодня я расскажу то, что у меня будет в будущем. Ближайшие две недели я буду отсутствовать. И у меня не будет выходить на канале видео, так как я уеду. И поэтому не смогу укладывать видео. Но это не повод расходиться. Поэтому в будущем, ну то есть примерно где-то через две недели, у меня канал преобразится, станет еще чуть-чуть получше, скорее всего, как я думаю. Так что... Не расходитесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сегодня с вами был Иван Мизмат. Всем удачи и всем пока.